зайчи ушки. Ой. Как вяжется? Делается оборот. Как восьмерки? точно так же. Вот. Но для того, чтобы нам сейчас завязать узел проводник восьмерка, нам нужно сюда петлю пропихнуть. Мы этого делать не будем, потому что мы вяжем зайчьи ушки, да? Мы пропихиваем сюда. Две веревки до вот этого ушка пропихнули. А само ушко мы надеваем сверху на наш узел. Вот так. И затягиваем. Получаем проводник под названием зайчи ушки». Узел «Зайчьи уши» образует двойную петлю, что увеличивает ее прочность на разрыв. Он абсолютно не ползет, и под нагрузкой очень сильно затягивается, так что учитываем это. Может использоваться везде, где нужна прочная петля. Применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки пострадавшего, когда его нужно спустить на какую-то глубину. Можно использовать отдельные петельки там, для разных карабинов. Если нам нужно просто две петли или прочная петля, используем проводник зайчи уши».